Друзья, всем привет! С вами снова Юрий Павлов и Инвестиционный центр павлы и Партнеры. Вопрос, который сейчас я хочу озвучить, есть ли объекты активов госкорпорации в моем регионе. А, активы госкорпораций. Вы живете, возможно, в деревушке, возможно, в городе, в поселке городского типа и так далее. Кто вам предоставляет свет, кто предоставляет тепло, газ, энергию, воду, да все что угодно? Госкомпании, госкорпорации. Операторы сотовых, сотовой связи, да, то есть э, телекоммуникации и так далее. Многие вещи, которыми вы пользуетесь, тоже являются компаниями, госкомпаниями. Все, что вас окружает, в принципе, чем вы уже пользуетесь, на значительную долю. Является собственностью госкомпании, соответственно, есть ли у вас госкомпании в вашем регионе? Да, конечно, есть. Есть у них активы. Но это уже отвечу я. Да, есть. Это мы мучим их искать. Поэтому, друзья, в каждом регионе, где вы живете, вы пользуетесь по сути активами госкомпаний, но помните, также у них есть и непрофильные активы, которые они готовы вам продать с хорошей скидкой и пользуйтесь свое благо. Покупайте квартиры, автомобили, да, все что угодно да, от ноутбука до да, чего хотите. Поэтому, друзья, друзья, не думайте об этом, приходите, находите, приобретайте, делитесь с друзьями, не будьте единоличниками, да, и, соответственно, ждем вас в следующем видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, задавайте ваши вопросы, потому что то, что я пишу, это ответы на ваши вопросы, а я их буду ждать. С вами был Юрий Павлов, инвестиционный центр Павловы и партнеры, до встречи!